Было перераспределение энергоресурса. мозг сожрал все, 60-70%. Часть органов и систем остались обделенные и обкраденные, нам надо их восстановить, потому что это... Это некие система жизнеобеспечения. Uh -huh. Нам нужно вот эта вот система жизнеобеспечения, системы кровообращения, лимфообращения, энерго-генерации, энерго uh -huh. Это вот все такие понятия. Uh -huh. Дальше, И после того, как, как мы это сделали, мы в него вдохнуть должны сначала жизнь. Uh -huh. Потом мы должны устранить те асимметрии, которые он уже наработал. Uh -huh. Эти асимметрии в пастуальном каркасе тела, в пастуальном, не в двигателях, не в фазических мышцах, не в энергозатратных поверхностях. А вот здесь ядро тела, и он у нас должен, первое что, он у нас да. стоять, держать баланс и так далее. И мы восстанавливать начинаем все отделы позвоночника, потому что, фази, вернее, вот эти пастуальные мышцы там, это глубокие мышечные слои, неуправляемое сознание, их хвоста. Потом восстанавливаем грудную клетку, потом восстанавливаем органы дыхания, пищеварения, жизнеобеспечения. Мы даже его половую систему, репродуктивную систему будем восстанавливать, как более важный чем мозг.